В предыдущей части курса мы обсудили локальные сетевые показатели, касающиеся отдельного узла в графе. Нас интересовало, насколько он связан, влиятельный и центральный. Заодно мы получили необходимый для обсуждения словарный запас. В предстоящих лекциях мы посмотрим на глобальные показатели, относящиеся ко всему графу целиком. Мы уже отмечали, что сеть это довольно естественная структура. Сети зачастую просто образуются, без всякого высокоуровневого проектирования. Кто-то создает протокол для двух компьютеров, позволяющий обмениваться информацией по сети, а потом делится им с коллегой. Другие люди видят пользу от его использования и присоединяются к этой небольшой сети. И так делают все больше и больше людей. Поэтому сеть растет и растет, пока через 25 лет мы не получаем огромную сеть сетей, то есть интернет. Нет того, кто спланировал интернет, как нет того, кто спланировал мировые финансовые сети, которые появились в течение нескольких прошлых десятилетий. Торговцы, инвесторы и организации устанавливали связи каждый раз, когда считали, что рентабельность инвестиций будет высокой, а теперь эти сети существуют, и их общее строение уже наоборот оказывает влияние на нас, пользователей. Сети могут появляться довольно случайно, но они часто развиваются до некоторой прочной структуры. И понимание принципов построения таких структур – это вопрос первостепенной важности в рамках теории сетей. На нем мы и сосредоточимся в этом разделе нашего курса. Общую структуру сети можно назвать сетевой топологией. Топология означает всего-навсего способ, которым составные части взаимосвязаны или организованы. В контексте сетей она определяет способ размещения различных узлов и связи их друг с другом, а также общую структуру, которая появляется благодаря этому. В качестве иллюстрации возьмем вот этот набор простых сетей, каждая из которых состоит из одинакового числа узлов, но они имеют разную топологию из-за способов, которыми эти узлы связаны. Легко видеть, что каждая топология, оказывается, имеет очень разные особенности и свойства. Представьте, что это различные транспортные системы, и вы пытаетесь попасть из пункта А в пункт Б. В случае топологии «Звезда» нужно будет совершить только два перехода, чтобы добраться до места назначения а в случае кольца может понадобиться 3, в дереве, возможно, 4. Точно такое же влияние топологии, определяющее, как все в сети должно действовать, будет появляться, когда мы пытаемся опустить воду через водопроводную сеть или электричество в энергосистеме. Или сеть может описывать поток информации внутри общества. Можно видеть, что в централизованной структуре звезды или дерева Некому политическому режиму будет намного проще держать информацию под контролем и оказывать влияние, чем в более децентрализованных, полносвязанных или кольцевых сетях. Смысл здесь в том, что у сетей есть общая структура, общая топология, и она имеет значение, потому что дает обратную связь, оказывая влияние на поведение и возможности узлов на локальном уровне. Итак, чтобы начать углубляться в анализ некоторых из наиболее важных макрохарактеристик сети, разберем связность как главную из них. Под связностью мы на самом деле подразумеваем плотность связи в системе. Вкратце, можно сказать, что степень связности в большей мере результат того, насколько просто или сложно для двух произвольных узлов сформировать между собой связь. Можно увидеть, как по мере устранения препятствий для взаимодействия, сеть становится более плотной, объединенной и все больше определяется структурой и строением. Еще одно свойство системы на макроуровне, которое нам будет интересно моделировать и измерить, это размер. Под размером просто имеется в виду количество узлов. Это, возможность звучит как незначительный фактор, но масштаб может быть существенным. Иногда большее, это не просто увеличенное, а действительно нечто совсем иное. Можно сравнить жизнь в небольшой сельской общине, где все всех знают лично, или через одного-двух знакомых, с жизнью в мегаполисе, где анонимность намного более длинного пути между людьми создает новый вид социальной динамики. Наконец, поговорим об общей модели связанности сети. От того, каким образом сеть связана, по многому зависит выбор подхода для ее анализа и понимания. Из-за того, что некоторый набор свойств присутствует в какой-либо части системы, мы зачастую получаем образование под систем в сети. Такие подсистемы называются кластерами и обычно оказывают заметное влияние на внешний вид всей сети. Для примера можно рассмотреть кластеризацию в различных культурных группах в мире. Несмотря на то, что французская и итальянская культуры являются разными, они разделяют общее великоримское наследие, которое дает им и другим европейским культурам набор общих признаков. Эти признаки позволяют им образовывать культурный кластер в рамках мировой культурной сети. В завершении, нужно сказать, что сети не всегда, но часто строятся самими узлами сети, которые устанавливают, либо не устанавливают связи под влиянием некоторых локальных обстоятельств. Но когда сеть достигает стадии зрелости, у нее появляется глобальная структура, которая начинает оказывать обратное влияние на элементы системы. Если это так... Эту глобальную структуру сети, которая называется топологией, необходимо анализировать и попытаться понять. В следующих трех частях курса мы рассмотрим некоторые основные характеристики, от которых зависит макроуровневая топология сети.